Всем привет, сегодня я продолжаю проходить опять террарию 1.3 на Android. в этот раз мы убьем плантеру и, ну, покрутимся в данже. Я нашел бутончик и меня тут же убили. Но суть не в этом, суть в том, что мне придется сейчас лететь туда заново и пока я хочу вам кое-что рассказать, да? У многих возникают вопросы, тех кто не с самого начала с нами, почему я как дурак играю в мобильную игру на ПК. Я объясняю. Изначально на этом канале я снимал Вормикс. Если вы не слышали об этой игре, то вы понимаете теперь, почему я перестал ее снимать. Вот. Но мне нужно было как-то начинать, чтобы меня люди начали смотреть. Типа мой канал было бы просто не видно в интернете, в поиске, если бы я не захайпил в, в кавычках, на террарии на Android. Потому что террария на ПК уже была, ее все снимали. Террария на Android снимало мало людей, а сейчас. Снимает тоже мало. Поэтому у меня был шанс. Я этим шансом воспользовался. И у меня получилось, к счастью. Вы меня нашли в поиске, и я очень вам за это благодарен, за то, что вы не поленились. Зашли на мой видос и начали меня смотреть. Если бы я начал снимать Террарию на ПК, никто бы мой канал просто не нашел. Вот. И поэтому мне нужно было называть свои видео Террарию на Android. Если бы я снимал ПК и говорил, что это Террарию на Android. Ну, это было максимально тупо, вы согласитесь, да? Снимать ПК-версию и говорить, что это Android. Так вот, из-за этого я и начал снимать Android. А почему я играю на ПК? Потому что мой телефон, он просто не работает э, нормально. То есть он лагает, он, он дико лагает просто. Ничего с этим не поделать, он просто дико лагает. И вот и все. Э, я думаю, я все объяснил. А, и еще хочется сказать, да? Почему-то некоторые люди... Конечно, я понимаю, что хейтеры, они всегда будут, но у меня получалось в Вормикс снимать так, чтобы у меня... Ну, максимум 1-2 человека были недовольны видосом и все. Хотя смотрело около 1000 человек. Вот, я надеюсь тоже с вами подружиться, чтобы все было, типа, нормально. Хочу объяснить то, что я ни в коем случае не скрываю тем, что я пользуюсь картой со всеми вещами. Знаете почему? Потому что не смог перенести персонажа, и мне пришлось его просто, ну, типа, мне не хотелось его качать заново. Мне пришлось его просто восстановить и все. Другим способом. Карту я перенес, персонажа нет. Я взял все вещи на карте со всеми вещами. И все. Естественно, если мне нужно, ну не знаю, переформить парочку боссов, то я не буду крафтить призывалки по тысяче раз. Я просто их возьму. Ну, брать вещи с боссов мне уже не интересно Потому что, ну, смысл от игры пропадает. Мне нравится эта игра. О, кстати, еще один бутон и нашел. Потренируемся сейчас на этой плантере. Мне интересно вообще, как она... Ну да, впрочем, ничего нового. Продолжаем строить арену. Я не знаю, для чего нужно правда, вот эти вот... Как они называются? Платформы деревянные, вообще помогут они мне или нет? Посмотрим, я их пока поставлю, может быть, они будут мешаться. Вот. Кстати, хочу сказать то, что прохождение уже движется к концу. Убью плантеру в следующем видосе убью кого. Городом вот получается. Вопрос, что же снимать дальше? с заброном? Снимать и все, и... все в общем-то. Вот Лорд и башня. Как вам? Башня ему, вам не нравится, нравится прохождение закончится. Пробивать. Либо же мне просто идти на ПК-версию и снимать нормальные нормально видосы в хорошем качестве, без лагов, без всякой ерунды, именно с пк версией. Будете вы меня смотреть после этого или нет? И если будете, что мне вообще снимать? Как я и говорил, уже прохождение или же какие-то гайды, например, то, как, как быстро убить какого-то босса, как сделать какую-то ферму и не знаю, и прочие интересные штуки. Вот, напишите свое мнение в комментариях об этом, естественно, у меня тоже есть свое мнение, я буду его, естественно же, придерживаться, но мне очень важно узнать ваше мнение, потому что смотреть все-таки будете меня вы, не я сам себе буду смотреть. О, бутончик еще один нашелся, кстати, это хорошо. Надо будет его потом попробовать разрушить и убить еще одну плантеру, но я не думаю, что мне нужна, мне только нужен ключ, в общем-то, и чтобы данж с скелетом разблокировать и все, мне так-то не нужна плантера совсем. А вот, еще мне хочется сказать, опять, опять насчет читов, в прошлый раз кто-то писал, что я начитерил себе ключ, вы поймите, мне нет никакого прикола читерить ключ и в наглую об этом врать, ну просто нет, если я выбил какую-то вещь, и действительно ее покажу, что я выбил, если я ее не выбивал из читерил, я не буду вам показывать и выбрасывать из инвентаря и показывать, что я ее выбил, и я не настолько ущербное существо, чтобы так делать, это же тупо. Я просто либо промолчу, либо скажу прямо, что я ее просто начитерил. Зачем мне это нужно? Но нет, некоторые из вас действительно думают, что я я читерил себе ключ. Зачем мне его читерить, я не понимаю. Ну ладно. Единственное, чем поможет это оружие, это убить плантеру. Оно бы мне помогло. Но так как оно идет после убийства плантера, то оно бесполезно. И как раз уж раз я про это заговорил, то скажу сразу то, что в прошлом видосе я ставил для вас пасхалочку. Вы ее не нашли и кажется вам больше неинтересно искать а, какие-то моменты, где я якобы начитерил. Я думал хотя бы, ну это будет интересно, это сподвигнет вас, а, так сказать, разоблачать мое творчество. И тем самым смотреть видос внимательнее и дольше. Значит, а, приносить мне большую пользу. Вот, но... Кажется, это вам не интересно. Вы можете замечать только то, что ключ, он выпадает. Он не выпадает в 1.2, он не выпадает. Там слепки. В 1.3 он выпадает. Это вы заметили почему-то. Хотя ошибочно. Ну, не все. Я говорю про некоторых только людей. Кто-то действительно понимает и написал. Я не ошибаюсь. Я прочитал на сайте даже. Оказывается, ключ действительно выпадает. Он мне выпал. Я не случайно где-то захапал на карте, он действительно у меня выпал. А вот. Поэтому больше пасхалок оставлять я не буду. В общем, больше не ищите так, такие штуки, типа, которых у меня не должно быть. Кстати, в прошлом видосе было 8... Было 8... Как она называется? хлорофитовой руды. Вот. 8 единиц. Это, этого не заметили слева вверху в самом начале видоса. Поэтому больше, наверное, не буду делать. Так, кстати, интересный момент. Я нашел такого торговца, вот он внизу, какой-то разбойник, что ли. И я купил у него перчатку для ее и противовес для ее. Потому что все-таки у меня персонаж такой еешник, как я бегаю юешником. А убивая боссов я стрелком, потому что ну, стрелок это имба-класс, я даже не знаю. Так как я просто типа не могу нормально играть на эмуляторе, потому что кнопки здесь часто не работают. Мне приходится играть стрелком, потому что весь свой скилл, которого нет, приходится еще обрезать, так сказать. То есть, представьте, я не умею играть, и мне еще мешает сама игра играть. Поэтому вы понимаете, какая адская ерунда получается, и я просто не могу нормально пройти босса. Так, я здесь уже нашел сундук порчи. Он где-то вот вот здесь вот прям вот... Нет, не здесь, чуть выше, ровно выше. Ну, короче, вы не понимаете, потому что курсора здесь нет, но... Сейчас я покажу, в общем, сейчас я приближу, надо только настроиться, так, наверное, тут, и вот правее, правее, да, вот он, вот сундук, все, идем к нему сейчас, по пути посмотрим вообще, что изменилось в данжи, какие новые монстры, надеюсь, меня сейчас не убьют с первой попытки, потому что это прям жестко, 100 хп сразу нанесли, видали, какой жесткий урон, 65, а, это я нанес им 100 хп. Кстати, я видел такой момент, но ну, вы, наверное, тоже видели на видосе сейчас, когда я бил мобов а, в джунглях. Там пуля одна нанесла 1000 урона, типа критом. Я не знаю, как это возможно, но там было именно 1000 урона. Может быть это невозможно, конечно, не показалось, но лучше пересмотрите видос еще раз с самого начала и посмотрите, там действительно было 1000 урона, я вот помню. Может быть и показалось, но это вряд ли, потому что я помню 3 нуля. Я даже удивился очень странно, типа, как косарь урона. Невозможно. Больше всего бейств маг, который телепортируется и бьет через стену. Но не именно которого я сейчас убил, а который бьет такой водяной соплей. Этот нормальный маг, он типа, легко убивается, у него мало хп, и через стену он не бьет. Нормально, четерпинов. Но смотрите, сейчас я иду не в и броня, а в хлорофитовой, поэтому урон большой. От ее урон маленький. Но все равно. Типа, неплохо моба отхватывают от ее, от всех. Штук от этих. Мне нравится. Я, кстати, знаю, что здесь также можно выбить очень интересный ее, который будет по крайней мере процентов на 30 лучше, чем сейчас, который у меня. Я его, кстати, в джунглях выбил. Несколько штук их. Вот. Может быть здесь тоже удастся выбить несколько ее, я продам, у меня будет золото, хотя она мне не нужно, потому что мне так его слишком много. Так как у меня куча разных ферм, я выбиваю ключи. Да, сейчас я копаюсь ровно вниз. Прохожу где-то. 50 блоков, и вот вот сундук. Да, вот он. Открываем. Ачивку получили. Получаем плеть пожирателя Кстати. А, надо сундук забрать, точно. Я уже отправился без сундука. Сейчас каким-то чудесным образом нужно освободить. Не сдохнуть и забрать его. Потому что сундук очень красивый. нужно для коллекции просто все их собрать. Не для того, что там крутые оружие. Хотя пиранью пушку я бы получил а собрать их чисто для коллекции, чтобы удовлетворить, так сказать, свое эстетическое желание. Ну, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.